Кайвохик против Нео. Поехали. Да? Что? Нет? Это кто такой? Да блин. полегче Ну, брат, здорово. Сейчас будем драться. Получай. На, на, на, на, на, на, на. Ай! Ай! Ай! Вот я. Ой! Ай! Аха! Хопа! так стоять. Я убью тебя. На, получай. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, е... Комбо 46! на, Я проснулся. Заткнись. <arc> Годзима против статуи. Бам-бам-бам. Вау. Ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Что тебе надо? Где? Где? Что? делаешь?! Псих! Вау! Вот это да! Пл*** Чего она делала? Победа!